Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Монтенблейда огневым мечом, и у нас на очереди следующие задачи. Я думаю, мы будем вновь качаться в этой серии, вновь прокачиваться, То есть, потому что я прочитал, так сказать, уже сюжет всего, э, всего Московского царства, и там, по сути, уже ближе к середине выполнения задания нужно будет иметь хороший, э, хорошего персонажа и хороших спутников. Так что я занимаюсь прокачкой пока. Это самое главное, что мне требуется. А тут у на нас, кстати, воры попались. Ну давайте-ка мы их атакуем, почему бы и нет. На тебя, твари мне стали не жалко. Иди-ка сюда. Жаль, что только ночью мы на них напали, потому что ночь я вообще ненавижу. Ночь это самое, что только, наверное, неприятное может быть. И потому мы будем осторожничать. Я не хочу умирать. Так как я уже умирал, наверное, два раза в предыдущей серии, я там просто не очень удачно подходил к врагу, и он меня обстреливал и убивал. Теперь я не хотел бы таких ошибок совершать. Вот интересно, там есть у них вообще хоть кто-то, кто умеет стрелять. Ну, по-любому, должен быть самопал, я на 100% уверен в этом. Блин, а я не достреливаю. Вот ты жестко. Так. Или нет у них даже ник никого, кто умеет стрелять. Хе. Ну это жестко, ребята, это жестко. Так, ну а я сейчас буду тогда вас убивать. Идите сюда, ну это просто изи катка получается. Потому что я просто их догоняю и режу. Потому что они ничего не могут сделать. Вообще ничего. И идите сюда, и идите сюда. Дополнительный опыт мне не помешает. Конечно, опыта за них дают совсем немного. Но все равно прокачка идет. Вот это самое главное. Самое важное. Так, я еще получаю вещи, которые можно продать. Прекрасненько. Так, а сколько до следующего уровня? Ну да, до следующего уровня прям значительно много опыта, надо. Тут даже, наверное, не обойтись вот такими простыми драками, надо выполнить задания еще всяких господ. И, кстати, у меня до сих пор есть почтальон, например, есть тайны царские. Вот почтальона я думаю, что не выполню, потому что уже далеко я оказался, плюс немножко подзабил. Ну, в принципе, если сейчас постараться, можно эти задания выполнить. Хотя за три дня, ну, наверное, навряд ли, да. Если только одно из двух. Ладно, пока что давайте-ка, пехотинцы за мной. Конятся за мной. И вот здесь где-нибудь сейчас мы устроимся и будем их ждать. Это снова бандиты, у которых нет ничего. В принципе, они не готовы к сражению. И там уже кто-то, по-моему, отступает или нет? А, нет. Это он такой маневр сделал, уклонение, скажем так. <смех> Блин, я немножко испугался Думал, что в меня попали Кто-то Так Просто сквозь ряды этих бомжей Проезжаю и всех убиваю Так, нет, нельзя убегать Стойте, стойте, мне нужен опыт мне нужно больше опыта прекрасно так там нашего кавалеристы сейчас могут забить так ненароком да кстати его забили ⁇ -мо ⁇ вот это я не ждал нифига не, мою лошадь порубали просто мясники деревенские деревенский сюда Фу. глупо было полагать что так все будет легко для них окружили меня ну, мои как сказать, товарищи подошли, помогли мне, и мы всего два человека потеряли. Зато я приобрел еще опыта, еще денег. Еще известности, наверное, даже немножко. А, нет, кстати, известности я не приобрел. У нас уровень получил новый Елисей. Вот это можно отметить. Елисей, иди-ка сюда, давай-ка поговорим о твоих навыках. Что у него вообще прокачано? У него прокачанный инженерия. я смотрю, очень хорошая верховая езда, атлетика. Больше у него ничего нету. Так, ну тогда что можно сделать? У нас есть, точнее у Елисея есть интеллект очень много, так что он по сути будет неплохим лекарем. Можно еще добавить поиск пути, например, что-то еще вот подобное. Но я думаю, лучше ему сделать первую помощь, потому что у нас пока никто первой помощи не обладает. А вот Федот чем заведует, он как вообще, к чему относится у нас? А он, как раз к поиск пути. Угу. Так. Ага, тогда Елисей. Елисей, у Елисей инженерии. Торговлю можно еще, да, прибавить. Но это надо хар харизму очень хорошую иметь. Ну тогда, ну тогда давай мы тебе первую помощь, наверное, или кого. Если я собираюсь брать потом сарабу на и цепи, что-то, по-моему, нет. Это не самый лучший вариант. Ну давайте тогда добавим ему просто железную кожу. Хм... Ну я не знаю, давайте добавим, ладно, железную кожу пока Потом посмотрим, что еще из этого можно будет сделать Еще железную кожу, еще плюс один Ну и окей, пока на этом остановимся Я потом посмотрю, еще обязательно поищу У кого что лучше всего качать в этих персонажей, потому что которые я собираюсь брать а то так вот я буду ездить каждый раз и, как сказать, не знаю, что добавлять. И буду добавлять всякую фигню, а потом в итоге окажется, что, ну, в общем-то, я добавлял всякую фигню, которая вообще не нужна была. Так, ну ладно, я уже еду. Давайте-ка, наверное, в Бабицу, может быть, заеду. Ну, можно. Сюда заехать можно, потому что, в принципе, на таком пересечении находится деревня. Я думаю, сюда навряд ли кто-то приедет. А, кстати, нам хотят дать отпор даже еще и жители. Вот это да. Вот это вы, конечно, даете, ребята. Это я не ожидал такого увидеть. Ну, их, кстати, гораздо больше. Их два раза больше, чем нас. Но мы должны победить, потому что у них, по-моему, даже нет мушкетов никаких. Или у них есть мушкеты? Я надеюсь, что нету. Потому что если у них есть мушкеты, то тут э, очень большой шанс, что они смогут победить. Так. Я, конечно, разоряю этих жителей, понятное дело. Ничего хорошего в этом нету, но... Я хочу получить как можно быстрее хорошую броню. Хорошо вооружиться, чтобы потом можно было выполнять квесты довольно легко. Потому что сейчас я буквально боюсь за каждый удар по своему телу, потому что он довольно мягко мягкотелое. Да, как бы это ни звучало, мягкотелое тело. То есть меня довольно легко пробить, и я могу легко умереть. Так, атакую давайте этих ребятишек, которые здесь появляются. Так. Все убил их, а нет не убил. Блин, блин, блин. Блин, чуть меня не забили тут прям. Было близко. Так, еще один готов. Стреляйте, стреляйте по ним. Видите, огонь не прекращая, просто всех убить. Так, хорош. Ну и все, достреливайте, оставшись. Что ты говоришь там? Умри, сукин сын. Нечего тут... Бычить на меня. На персика самого. У нас всего один человек был виранен, -мо, вот это жесть. Ну, ладно, давайте дальше разграбляем, конечно. Я-то думал, там, блин, смертей дофига. Видимо, вот это копье, да, которое у них было, вот эти косы, они вообще ничего не могли. Просто урон был нулевой. Ну ладно, бабиться мы разграбляем. Кстати, у меня там были всякие еще мусор, надо было отдать. Я этот мусор никуда не отдал, у меня остался. Короче, да. Ай, накидал себе мусора. Теперь этот мусор надо обратно возвращать. Ну, крестьяны зато не останутся голыми, да? Мы им накинули вещей. Если что, ребята приоденутся после этой битвы. Так, забирайте еще вот эти кунтуши все. Я еще заберу у вас продукты. Так, ленинный утварь, конечно. Хлебушка. Ну, нет, хлебушек, ладно. Вы берите. Ешьте там свой хлеб. А я тем временем уезжаю. Куда поехать теперь, я даже не знаю. Ну, можно в Краков, опять же, или можно в Лодзинский замок. Ну, по-моему, там ничего продать нельзя. Там просто нету торговой площади, как таковой для меня, по крайней мере. Так. Ну, давайте ближе к Лодзинскому замку. Все, мы приехали. И нет, мы не можем, к сожалению, ничего сделать. Так, я персик, господин. Так, нет, э, до свидания. Я не хочу с вами никакой мир, конечно, заключать. Это глупость полная. Какой к черту мир? Так, едем. Ну, куда ехать теперь? Можно съездить вообще куда-нибудь в сторону Швеции. Потому что тут уже я землю все разграбил к чертям собачим. Можно поехать уже к шведам. Потому что у них там я еще не был. Да и к тому же можно... Попродавать там, потому что рынки сбыты Тоже еще пока не наполнены моими товарами я попри... Поворовал уже Поворовал Так, лагерь Строим Вагенбург И нападаем на разведчиков Так, мы будем сражаться до конца Ну, держимся здесь Можно еще поставить, конечно, пехотинцев Моих оставшихся Вот э, в этом проходе Ну и ждем их, пока они подойдут к нам В гости что еще тут делать? У них кавалеристов очень много, поэтому выходить к ним, конечно, бессмысленно. Так, драгуна прилетела от меня, плюха. Еще драгуна прилетела, плюха. Ну и давайте их встречаем. Причем очень аккуратненько их встречаем, чтобы нам самим не погибнуть. Блин, как вот я, например, сейчас чуть не умер. сукин Нечего атаковать моих солдат. Давайте гасите их, гасите, ребята. Он <substitution> пикой прямо атакует. <с Hertz> так, отлично. Там драгун, что ли, ходит среди нас? Нет, это... Аккулатый гусар, блин. Крылатый гусар один. ⁇ -мо ⁇ с пикой кавалерийской. Вы его убить не можете? Да, я сам, конечно, очень сильно получил пощам, смотрю, но... Не хватает к... пехоты, явно, вот прям заметно пехоты не хватает. Так, блин, мы еще получили всякие товары, но... Так, ну игра у меня вылетела благополучно. Давайте снова нападаю на разведчиков. Снова с ними повоюем. Хотя на самом деле эта драка вообще бессмысленная, потому что у меня инвентарь полностью забит. Только разве что чисто получили какую-то известность и все больше ни для чего. Но у меня очень мало пехоты, и это я понял с предыдущей попытки с ними подраться. У меня очень мало пехоты, и это накладывает свои, скажем так, особенности сражения. Я не могу нормально прям... С ними воевать. Я только один нормально с ними сражаюсь, а мои мушкетюры ничего не могут сделать. Они просто стоят и умирают, скажем так. В принципе, как оно и есть, на самом деле. Они и вправду умирают просто. На, тебе сволов чуга такая. Так, еще один готов. Панцерник. Все, всех почти убили. Осталась лишь небольшая часть солдат. Ну вот, сейчас неплохо мы подсражались. Ну потому что просто в основном всю кавалерию мы расстреляли заранее. Она еще не успела к нам подойти, а она уже была вся подавлена. Это победа. Один человек всего был ранен. Ну да, очень удачно мы повоевали. Так, ну и все, эти вещи конечно забрать не смогу, так что... Уезжаем. Давайте в сторону Алинштейнского замка. Поехали дальше. В Агенбург, конечно, я разбираю. Бессмысленно ехать с ним постоянно. Едем в сторону Алинштейнского замка пока. Давайте, уже осталось тут буквально совсем немного. Ага, деньги мы отдали. Кстати, у меня еще остались какие-то деньжаты, но их было немного. Так, ну что, продаем. Продаем все товары. Продаем все предметы, которые здесь у меня валялись. Бессмысленно. Так, ой, блин, сколько сразу шелк, сырец просто забирает, сколько денег у этих торговцев. Просто жесть какая-то. Одним только шелком можно ехать торговать уже, блин, заработаешь денег. Просто страшные деньги какие-то. Так, лошадьми еще вот тут, ага, торговцу отдаем. Тюкель льна, тут финики всякие, вяльное мясо, пеньку. Пивко, ну пивко вредно в армии, так что давайте только будем это продавать, на продажу это воровать. Потому что пивко там напьются, а ребята потом начнут буянить и устраивать непотребства. Я этого не хотел бы увидеть. 10 тысяч стоит щит, но мне щит не нужен. Мне нужна сейчас сила, силы которые у меня пока нету, к сожалению. 12 силы надо всего-навсего, мне не хватает. Так, наемный стрелок, ну нет, стрелки мне не нужны. Мне нужны пикинеры. Можно было бы, кстати, заехать в лагерь наемников шведских, да? Он где находится? Он находится очень далеко. Но, в принципе, по пути там какая-то крепость, какая-то деревушка, которую можно разграбить. Поехали в ту сторону. Можно, кстати, еще и, наверное, шведских каких наемников взять, да? Точнее, они новобранцев нам не дадут. Нет. Я думал, может быть, новобранцев нам кто-то подкинет. Но, похоже, что это не так. Так, я просто боюсь, что вот эти фуражеры на меня накинутся, это было бы неприятно. Так, там проезжал какой-то командир местный, но, в общем-то, он оказался очень далеко, а виндау у нас уже прямо перед лицом. Так, ну, держимся, давайте. Так, в атаку пехота, в атаку конница. Я сейчас пытаюсь отвлечь внимание этой орды, этой армии, в кавычках. И причем желательно отвлечь внимание так, чтобы самому не умереть. Потому что что-то их прям сильно много. Блин. Не получилось. Воу, воу, воу. Осторожней. Так. Получайте по своим щам. Воу-воу-воу-воу-воу! Не цель в меня так. Не надо. Это очень опасно для тебя. По крайней мере, для, для твоих друзей точно это очень опасно. Ха-ха-ха! Получайте, сукин дети. Они все были убиты. Фух, сколько этих деревенщин-то однако напало. Два человека у нас погибло всего-навсего, но вообще-то да, все прекрасно. Единственное, сейчас бы разграбить эту деревню без особых проблем в дальнейшем, потому что они могут сейчас вполне еще и кто-нибудь прийти к нам. А, почтальон, кстати, проиграл. Ну и фиг с ним. Я, честно говоря, от этого почтальона особо не пострадал. Там, конечно, отношения у нас ухудшились, но это ерунда. Потому что вот сколько я получил сейчас денег от этого разграбления, это все прям покроет все потери от почтальона. В принципе, я, конечно, сейчас все равно продолжу выполнять эти задания глупые. Но пока еще давайте-ка мы разграбляем, получаем деньги на дальнейшую войну. Потому что так вот от обычных сражений, конечно, с разведчиками, с какими-то бомжами я не получу. Только вот именно таким нехорошим способом можно это все приобрести. Это неизбежно, к сожалению. Ладно, пока что едем в Шауляй. В Шауляй я хотел бы что-нибудь продать, потому что я, конечно, враждебных действий по отношению к местным не собираюсь делать. Потому что пока я хотел бы иметь нейтралитет со шведами, по их территории ездить и продавать различные товары. Потом, конечно, в дальнейшем с ними воевать будем, но пока нет. Пока этого хотелось бы избежать. давайте ка я забью эту коровку, потому что с ней таскаться вообще как-то неохота. И поедем в замок Дзвинск, наверное, куда-нибудь вот туда, где я уже бывал неоднократно. Так, тут у нас, кстати, и воеводы всякие дерутся. Ну, ладно, мы проедем мимо. Кстати, Андрей Хованский, стой, стой. да куда он поехал -то? Стой, рад тебя видеть. Да, я тебя тоже рад видеть. Поручений нет, заданий нет. А, есть. Семен Урусов занял у меня приличную сумму. Ну, ладно, понятно, короче. Давай-ка я заберу, так и быть, деньги твои. Потому что улучшать отношения нужно, а в дальнейшем это будет очень полезно. А князь Семен Урусов, значит, у нас находится в Смоленске. А, он сказал, по-моему, пуской вообще-то. Почему? Что-то я не понял. Возвращение долгов. Князь Семен Русов в пути находится. Только что же он сказал. Наверное, может быть, сейчас он появился снова. Нет, до сих пор нету. Ну и ладно, хрен с ним. Едем давайте-ка в сторону, наверное, может быть даже Риги, посмотреть какие-то, может, товары там имеются приличные, которые можно приобрести потом будет. Ну нет, толстая кольчуга, конечно, нифига мне не нужна, продам только то, что есть. Так, инструменты, инструменты, полотно вот берите. Оружие, каленых клеймор. Ну, у меня тут вон, блин, каленый двуручный меч огроменный, которым можно просто голову разрубить на две части. А, кстати, здесь надо силы 14 даже. Я-то думал меньше их. Мне что-то оказалось 12-12, а там, оказывается, вообще 14. То есть надо качаться и качаться еще, по сути. Очень не скоро у меня только будет возможность взять, примерить этот меч. Так, ну ладно тогда. Пока давайте продаю все, что есть. Вообще все. Все вот эти продукты, все вот это мясо, вся вот эта големотя, которая мне просто не нужна. Можно теперь в кабак сходить еще, может кого-то возьму. Но нет, тут наемный кавалерист, так что до свидания. Едем в Ригу, посмотрим на товары местные, которые я бы хотел увидеть. Так, ой нет, городской глава, извини, я с тобой говорить не хочу. Богатый батарейный мушкет имеется, но вот его нельзя использовать верхом, в этом его проблема, так что, братья, это все равно бы не, не стал бы. Мастерская сабля 45 тысяч. Нормально, ребята, нормально. Я подумаю, я очень хорошо подумаю перед тем, как буду покупать. Если вообще буду покупать. Так, тут, кстати, есть усиленный морин. Да, неплохая замена моей шапочки, ушаночки. Давайте-ка я возьму я морин. Прям оденусь по такому европейскому образцу. Еще осталось только перчатки добротные и какие-нибудь богатые батфорды. Кстати, я могу их сейчас прям взять, да? Я могу их сейчас прям взять, но, однако, заплатить я, наверное, не смогу. Или смогу. Или даже смогу, смотрите-ка. Да, понабрал, скажем так, прям с мира по нитке. И мне прям хватило впритык этих денег. Ну что, я теперь переодет просто практически идеально, потому что мне осталось только разве что еще перчаточки найти. Я буду просто вообще по полной программе усилен. Как только вообще возможно. А давайте сходим в Кабачок. Кабачок, Кабачок. Кто тут у нас есть? Спаситель Кабака, путник, посредник, Нагай. Мне, кстати, ногай нужен? Нет, мне не нужен. Мне нужен Цепиш. Вот, кстати, Цепиш ко мне присоединится. Так, король Венгрии, злейший враг Валлахов. велел распространять чудовищные слухи о кровожадности моего предка. Эти жуткие легенды стали настоящим проклятием нашей семьи. Потомки Дракулы покинули Трансильванию, так что я вырос в пограничном каменце. С недавних пор вынужден путешествовать, правда не по своей воле. Так, несколько лет назад каменец осаждал армию Хмельницкого. Вскоре в казацком лагере вспыхнула чума, и они, они убрай, убрались в Освояси. Однако страшное поветрие унесло жизни многих горожан в том числе и моих родителей. Я добровольно возложил на себя обязанности капитана городской стражи и был так занят на службе, что мог навещать их могилы только после захода солнца. Кладбищенский сторож разболтал об этом в пивной, присовокупив от меня выдумки о раскопанных могилах. Лавочники, обозленные войной и чумой, обвинили меня во всех смертных грехах и стали готовить расправу. Все, что я успел прихватить, убегая из города, это шпага и трактаты в воинском искусстве». Так, ну что ж, надеюсь, ты присоединишься к моей армии. Так, ты извинишь меня, если я не, не составлю тебе компанию, я уже обедаю и никогда не ужинаю. Отлично, владею я отлично владею шпагой, долго обучался тактике, а в случае болезни не боюсь сделать кровопускание. Так, ну что ж, присоединяйся к моему отряду. С удовольствием, единственная просьба, прошлой ночью... Ах, в общем-то, у меня денег пока нету, так что извини, чувак. Денег нету, потому что я прям впритык только что купил себе батфорды за которые мог бы купить цепиши. Небольшой такой парадокс получается. Но на самом деле мне придется сейчас все равно кого-то найти, кого бы можно было атаковать. А, подождите, там же был посредник, блин. Че я туплю? Там же был посредник, которому можно было продать этих бомжей, которые у меня есть в отряде. Так, иди-ка сюда, я тебе отдам бомжей, которые у меня есть. Забирай их, забирай. Ага, все равно у меня не хватит, да? 171, да еп, пернотеатр. Так, тогда мне нужно еще продать что-то. Ну а что я могу продать? конечно, могу продать какую-нибудь рыбу или, например. А, у меня еще есть соль. Соль, например, да, давай-ка дадим тебе соль. Все, цепишь, давай-ка ко мне, присоединяйся. У меня как раз и место есть, и я тебя жду к себе в отряд. Давай, лишним ты здесь не будешь, это точно. Присоединяйся ко мне. Хорош. Так, теперь мне надо посмотреть, что у меня там вообще за персонажи хоть в армии. Это Цепиш и Елисея Федот. Вот Цепиш у нас, что вообще он умеет? Посмотрим на его навыки. Он умеет, получается, зоркость у него хорошая. Плюс у него есть немножко инженерии, Есть лидерство, есть обучение. Верховая... Ну, короче, он, видимо, как боец скорее. Лучше, чем какой-то там, не знаю, интеллектуал. Интеллектуал у него немного совсем. То есть, он него так все разбросано, можно ему прокачать ловкость и, например, закинуть <coughs> слежение, да. Слежение, поиск пути, вот это все, что связано с стратегической картой, ему вот это все улучшить. Соответственно, моим другим, другим персонажам, там, они будут качать медицину, будут качать инженерию, а он будет заниматься поиском пути. Так, ну что... Мне нужно сейчас найти каких-нибудь противников, которые можно атаковать и при этом не отхватить леща. Потому что пока что у меня рукопашников очень мало. Лагерь наемников, соответственно, у нас теперь, можно сказать, остается на завтра. Потому что пока у меня очень мало денег и немного совсем армии. То есть я буду атаковать, скорее всего, деревушки с разъездами всякими. Воевать я что-то вообще не хочу. Пока что едем в Островец. Разграбляем, сжигаем эту деревню, начинаем битву, блин, к сожалению. Ах, опять начинаем битву. Как же эти деревенщины надоели? Идите сюда, сукины дети. Мне нужно еще аж три уровня, чтобы может было взять двуручный меч. Это вот, конечно, печаль. Потому что двуручный меч это просто имба была бы для меня сейчас. Блин. Сколько у вас, ребята? Сколько вас? Капец. Они мою лошадь чуть не завалили уже. Видите, огонь по ним прям вообще в лоб. Убейте их всех. Блин. А вот копьем, кстати, неплохо он рубит. А, тебе сукин сын. Да, готов. Так. Осторожненько. Осторожненько обхожу их. Так, выйдите сюда. Я с вами хочу поговорить по-мужски. Ну, в принципе, по-мужски я поговорю с ними, это точно. Сразу откинулись просто после двух ударов. Так, 4 погибло. Много было ранено, но мы можем теперь разграбить эту деревушку. Надеюсь, этого больше не произойдет, да, к сожалению. Бывают неудачи в битвах, это по-любому. Бывает много очень смертей. Ну, на самом деле смертей это было немного, чуть-чуть четыре человека всего. Из 26 или сколько, 25 у нас было, да, из четыре человека. Так, островец мы разграбляем, получаем бархат, получаем очень много всяких товаров. Так, можем дальше сейчас поехать все это распродать. Я могу, наконец-таки, может быть, даже кого-то взять себе в найм. Но, правда, это навряд ли все равно очень мало денег. Денег все равно будет недостаточно, явно. Единственное, что я смогу, это еще разграбить на деревню, либо же атаковать какие-нибудь местные гарнизоны. Так, переодеваюсь, давайте-ка, проникаю в город, на рыночную площадь, конечно же, первым делом. Того... Кстати, здесь есть теперь деньги, можно все продать, прекрасно. Я люблю, когда у вас есть деньги, у меня есть товары, так что все будут довольны, все будут счастливы, разве что только, на не деревенские жители, которых я ограбил. Но это все на будущую революцию нужны деньги, так что извините, конечно, я такой нехороший человек. Но революция вас не забудет. Так что, если что, я потом вас вознагражу возвратом вашего добра. Кстати, я не могу, блин, еще и к тому же все продать, да? У меня денег у них совсем мало. У местных торгашей. Ну, вот прям впритык хватает, но тут еще товаров достаточно много остается. Ладно, вот это все распродаю. Давайте в кабак зайду, может, кого-то здесь найду. А я здесь нахожу посредник. О, кстати, сарабу. Вот Сарабун мне нужен был очень сильно. Это как раз-таки последний перс, который будет в моей армии. Мне не нравится цвет твоего лица, господин. Не желаешь ли поставить пиявок? Пиявок? Это а что, лекарь? Сам я родом из Киева, учился в Киево-братской коллегии. Освоил грамоту и подался в лекаре. До недавних пор пользовался... По Пользовал казаков из Куринского предместия. Лечил от похмелья, кровь пускал, раненым перевязки делал. И жил бы себе припеваючи, если б не встретил французского картографа. Как там его э, Гиома де Боплана. Он проездом был в Киеве, за ним мог, вот меня и позвал ему пиварок поставить. Француз оказался на редкость говорлив, пока его пользовался. Чего он только не рассказывал, и что вишни под Прииславом растут не выше, чем по пояс, и что раки в украинских реках величиной чуть ли не в кошку. И что у татар дети словно щенки рождаются слепыми и открываются глаза только лишь на вторую неделю. А помимо других историй, сей баплан поведал, что казаки на сече лечат лихорадку, смешивая горилку с порохом. Ть, горилку с порохом, интересно очень. На следующий день меня позвали к хворому казачьему полковнику на Куреневку. Вот я ему и это пурло и прописал. Бедняка, как осадил, как осадил стакан, закричала, как резаны. Так и вопли до самого вечера потом дуба дал. Селитра, что, что в порохе, ему все кишки сожгла. Куреневцы, узнав, что в, в чем дело, гнались за мной чуть ли не всем полком. Обещали шкуру на барабан натянуть. Ну, лекарь в отряд нужен, присоединяйся. Ну уж нет, друже, эдак ты и меня какой-нибудь отраву попользуешь. Ну ладно, давайте возьмем его в армию, конечно. при много а ведь еще я не только лихорадку лечить могу и пиявок стоять, еще я обучен делать перевязки в бою. Только единственное, сам я из простого рода и страсть как не люблю этих господ, что наживаются, обирая простолюдинов. А всегда поступаю по чести, ступай, готовься к отъезду. Господин, остался уладить небольшую формальность. Нифига себе, в 600 талеров. Нормально ты. Ты послушай мне верой и правда, держи. Отлично, дай мне несколько минут на подготовку, тогда мы и отправимся. Ну, в общем-то, с мы взяли, это очень хорошо, потому что лекарь нам в армии очень нужен. Единственная проблема, я так понимаю, сейчас в том, что вот эти все персы, они довольно не любят, когда я такую деревню, там, да, атакую простолюдинов, атакую, как сказать, незащищенных. И поэтому, возможно, я уже больше не буду грабить деревни, так как это просто окажется для меня э, очень плохими последствиями. Ну ладно, я тут пока что занимался всякими делами, у меня же есть другие еще задания. Можно съездить, например, в Полоск, наконец-таки заняться московским царством, улучшением отношений среди местных господ. Кстати, тут обоз. А босс и... Ну да, я не могу ничего сделать, я просто дождусь, пока они там закончат воевать, поговорю с Юрием, воеводой. Так, я Перский, я воевода. Юрий Буносов Росто... Ростовский, дворянин Московского царства. У тебя есть задание, мне нужно доставить письмо Боязидхану Байзин... из Крымского ханства. Сейчас он должен быть в Акермане, если случится, проезжать мимо. Ну понятно, понятно, ну блин, это конечно жестко, далеко очень. Так, поручений никаких нету, мне нужно сейчас тогда узнать, где находится сначала князь Семен Урусов. Он ну, написано, что в Смоленске, ну, конечно, он же нифига не в Смоленске. Так, я хочу кое-что спросить, где, например, Урусов? Сейчас в Полоцке. А, ну, в принципе, Полоцк, по-моему, недалеко, да, он тут буквально два шага. Так что доезжаем до Полоцка, давайте-ка поговорим с Семеном. Эй, Семен, как дела? К тебе приехал шведский... шведский пикинер какой-то. Так, рад снова видеть тебя, Персик, а мужик, кстати, с ним знакома. Князь Семену Русу, дай-ка тебе возмещу долги. Да, князь Хованский одолжил мне денег на обратный путь, однако ему оказал немало услуг до этого. Ну, короче, я возмещу тебе твои убытки. Так, о, очень щедро с той стороны, 700 талеров, окей. Так, Няси Адрень действительно дал мне взаймы, срок уплаты давно истек, так что можешь. Так что я чувствовал себя очень неудобно, рад, что ты можешь отнести ему эти деньги. Ну да, при этом я еще тебе отдал деньги, так что ты вообще мудила конченый. Так, панна Алена Белевич. Что это за панна? Персик никогда я тебя не слышала. А, мне нужно наладить отношения, так. Вот, кстати, непонятно вообще, как с ними вести отношения, потому что. Вот до сих пор. До сих пор я что-то так и не понял, как с ними отношения мутить. Так как никаких действий особо нету по ублажению, скажем так, этих женщин, девушек и прочих боярень. Ну, может быть, потом как-нибудь это я выясню, прочитаю где-нибудь в интернете. А пока у нас тут есть, кстати, наверное, пекинеры. Вот я вас долго очень искал. Восемь человек. О-о-о. Ну, то есть 9 получается. Вообще классно. Вступаю, конечно, в нашу армию. Я рад вас видеть. Все дела. А мы пока давайте продаем не свежую уже говядину, к сожалению. Я что-то ее, долго возил вместе с собой и не продавал. Настало время это сделать. Так, у нас есть еще тут оружие возможность купить. Кстати, чуть ли не такой же, прям хороший меч, как у меня тут продается. Но он все-таки похуже будет. 14 силы мне нужно, блин. Как много силы надо качать. Мне же еще фиг знает сколько, да, добывать надо опыта. Ну, хотя уже почти что до 12. -го. 12-й силы докачался, потому что 8 уровень будет вот-вот. Ну а пока тогда давайте-ка едем в сторону если все вот эти задания выполнены, да, по сути только осталось их сдать. Да-да, едем в Акерман, как раз-таки вот туда, очень далеко-далеко, на противоположную карту, на противоположную сторону карты. Будем сейчас ехать, потому что ничего ост... другого не остается. Нужно, к сожалению, гнать куда-то очень далеко. Чтобы выполнить. Ну, можно было бы, конечно, понабрать задание. Но я уже, пожалуй, этим больше пользоваться не буду. Тем, что я набирал дофига заданий. Пожалуй, хватит на этом заниматься такими действиями. Кстати, меня чуть не догнали эти засранцы. Ну, нет, хотя они, наверное, да, по скорости все-таки я гораздо быстрее. У меня отряд совсем малочисленный. Так, тут всякие бунтари бегают. А, это стрельцы тайного приказа. Тогда ладно, мы с вами разъедемся. Давайте-ка. Ну все, я уже на своей союзной территории, на территории Запорожцев, так что тут особо мне ничего угрожать не будет, разве что только всякие, да, вот налетчики там и прочие товарищи нехорошие, но этих налетчиков совсем немного. Так что они даже, наверное, не рискнут на меня нападать, я не знаю, там какой должен быть отряд налетчиков, чтобы они рискнули напасть на меня. Это жесть какая-то, просто орда должна быть. Так, тут, кстати, проезжают обозы Речи Посполита. но с ними воевать... Слушайте, можно, конечно, с ними повоевать, но вот это все равно. Есть опасность, есть большая опасность. Людей у меня немного, плюс я набрал пикинеров, так что... Нет, оставим как-нибудь на потом. А пока мы заезжаем в И, кстати, здесь есть всякие интересные личности. Например, здесь есть Степан Разин, кстати. Так, мы знакомы, я персик, я донской атаман Степан Разин. Ну, понятно, понятно, я не буду дальше, в принципе, это все читать, потому что Степан Разин он просто претендует на трон, на московский, больше ничего. С ним можно было бы, в принципе, поиметь какие-то отношения, ну, то есть, можно было бы Московское царство попробовать вынести, но у нас ничего не получится, у меня, у меня очень мало армии, Степан Разин, по-моему, тоже даст не сильно много хороших воевод в Московском царстве, которые, которые к нам присоединятся. Так что это задание стоит выполнять только в том случае, если у вас прям очень хорошая поддержка в московском царстве, если у вас есть хорошая армия. У меня пока ни того, ни того нету. Посетитель Кабака. Я бы хотел с ним подраться просто ради интереса, посмотреть, как дерутся татарские, ну или точнее крымские татары, да, как дерутся вот эти посетители Кабака. Что они могут такого интересного противопоставить против меня? Так, опять какой-то левый мужик. Так, кстати, я его не пробиваю. Блин, я вспомнил, ребята, я вспомнил. Я помню, как-то воевал против э, кремча, э, Кремчака тоже какого-то в рукопашной драке. Его было просто вообще жестко, очень тяжело убить. Вот, видимо, вновь я на такого наткнулся мудилу, которого фиг убьешь. Э, потому что он пробивает прям вообще жестко. Видите, сколько он урон наносит. Я сейчас потеряю свои 50 талеров. Не, его, видимо, можно убить, но это только прямо если вообще на подна... подносить. Потому что, ну, видите, у меня убивает... Ну, точнее, я его если ударяю, ничего не происходит. Он даже не теряет равновесие, а вот если... А если меня ударят, то я теряю равновесие. Поэтому очень больно с ними драться. Ну, ладно, это, в принципе, ерунда полная, потому что у меня денег-то дофига сравнительно. Кстати, тут есть ржавый полудоспех, Нифига. Ну, этот полудоспех, смотрите-ка, он, по-моему... Да, он вообще ничего не добавляет. Он, конечно, к защите тела, прям очень много добавляет, но вот к защите, получается, ног он вообще ничего не делает. Плюс вес его очень большой. Поэтому мои доспехи все равно даже лучше по сравнению с этим полудоспехом. Так, оружие. Ну, оружие здесь, в принципе, стандартное, ни о чем для меня. Так, ну лошадок, конечно, я тоже не смогу нормально взять. Кстати, тут есть даже лошадка еще более скоростная. Нифига, скоростная. 49 аж скорости. При этом, по сути, никаких особых минусов по сравнению с моей с... нету лошади, но при этом она стоит очень дорого, да. Так что я ее все равно брать не стану. Но скорость очень высокая, вот это стоит подчеркнуть. Так, ну что, тут у нас есть Байзид Хан. Да, он есть, и давайте мы отдадим ему письмо. У меня нет времени на пустословие, но, в общем-то, тебе письмо передают. Правда, дай-ка посмотреть. Ого, ого. Так, спасибо тебе, Персик, да, благодарю тебя. Ну, я уезжаю тогда. Я, конечно, брать у них задание не собираюсь у этих татар. У Крымчаков, потому что просто-навсего у меня есть царство, которому я уже служить собрался. И поэтому иметь отношение у татар, у Крымского ханства я, конечно, не вижу вообще никакого толку. Никакого смысла. Едем. Давайте в сторону Изюмской крепости. Кстати, под нападением тут какая-то деревня. Можно было попробовать помочь ей. Давайте это попробуем сделать. А правда, кто там атакует, возможно. Нет, тут такую разорена. Написано под нападением. Как-то она разорена, если она под нападением. Вот это глупость. Ладно, гоним давайте-ка в крепость, ближайшую московского царства. Так, там татары, смотри, грабят запорожцев. Ну, бывает, ребята, бывает. Въезжаем в Изюмскую крепость. Тут у нас есть Никита Адаевский. Мы с ним очень много болтали. Так, у тебя есть задание? Да, мы можем убить негодяя Таргейра Дубину, который убил одного из моих людей, теперь скрывается от правосудия. Дубина. Прекрасное вообще имя. Так, особых никаких прочей нету. Ну ладно, поехали тогда. Сначала в кабак зайдем, конечно. Тут есть наемный пикинер. Но не знаю, не знаю, нужен ли мне сейчас пикинер. Потому что я уже вроде как набрал достаточно много пикинеров. Ну... Но... В принципе, все равно не помешает дополнительная поддержка. Иди-ка сюда. А, там всего их даже двое, поэтому вообще без проблем. Забирайтесь ко мне. Давайте я возвращение долгов сейчас, свое, точнее, наглеца, беглеца убью. И потом, возможно, уже закончим на этом серии, потому что и так уже достаточно долго я играю. Серия получилась довольно длинная. Так, денежки мы отдали, да, зарплату свою получили. И можно подождать некоторое время около... Лоботина. Все, прогуляемся по улице. Ага, здесь у нас такой своеобразный аул. Очень много всяких домов, очень много народу. Но я пока бандита не. А, да, он тут даже оказался вообще прям капец, как близко, даже не пришлось его особо искать. Так, я ищу убийцу. Тергейра Дубину. Ну, из дубина, в общем-то, это ты оказался. Тогда что-то разновался? Э? Я не хочу, типа, умирать. Я хороший человек. Кстати, вот интересно, сколько он мне урона сейчас нанесет, если я попытаюсь подставиться? Нифига себе! Нормально он урона наносит, когда у него, по сути, какая-то шпага, а у меня уже прям доспех прям очень толстый. Да, это прям очень жестко. Ну ладно, задание было выполнено, я получаю 300 сейчас монеток, и я, наверное, даже получу следующий уровень, возможно. Никита Адаевский, давай-ка иди сюда. Что касается задания, Торгея Дубина понес за жестокое наказание, я получаю свои деньги, прекрасно, Воевода Адаевский еще дает мне денег. Так, мне нужно в крепость Кильбурун. О, Крымская, а, ну Крымское ханство, ладно, тут в принципе недалеко. 7 у нас уже отношения повышаются, Кильбурун это где? Это получается вот здесь, ага, ну, недалеко ехать, в принципе, можно еще смириться. Я получаю новый уровень, получаю еще силушки богатырской, плюс можно добавить даже еще мощного удара. Давайте увеличиваю. И стрельбу из мушкета, просто вообще прекрасно, 12 силы, мощный удар на 4, можно еще потом будет железную кожу качнуть. Ну что ж, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. А с вами был Веном, ставьте лайки, да, ставьте лайки. Короче, давайте, я немного уже заморочился.